بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك واجعلني فيه من الفائزين لديك واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك о Аллах, сделай меня в этот день одним из тех, кто полагается на Тебя. И сделай меня одним из тех, кто достиг успеха перед Твоим ликом. И сделай меня одним из тех, кто приблизился к Тебе посредством Твоего милосердия. О, о конечная цель, стремящихся к цели. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Что такое упование? Святой пророк Ислама, да благословит Аллах его и его семейство, спросил Джибрила о а толковании значения слова тавакул. Смысл упования в том, что человек должен быть уверен, что доход и убыток прощения и лишения не в руках людских. Не нужно надеяться на них. Если раб достигнет той степени познания, когда все свои Дело он будет делать только ради Бога. Не бояться никого кроме Него, не надеяться ни на кого кроме как на Него и на... стремиться ни к кому кроме Него. Это и есть упование на Бога.